you <laughs> Россия единственная страна в мире, которая имеет опыт промышленной эксплуатации реакторов на быстрых нейтронах. БН-600 работает с 1980 года. Его ресурс, скорее всего, будет продлен еще как минимум на десятилетия. БН-800 дает электричество в сеть уже 5 лет. И вот недавно было принято решение о строительстве еще одного блока, но гораздо большей мощности – 1200 мегаватт. И вероятнее всего, он появится именно здесь, на Белоярской АЭС. Реактор на быстрых нейтронах, по сути, вечный двигатель. В нем можно получать топливо больше, чем он потребляет сам. Этот парадокс до сих пор у многих вызывает непонимание. Хотя с точки зрения физики, процесс более чем обоснован и подтвержден. Российскими установками так точно. Технологии быстрых реакторов начали заниматься сразу, на заре ядерной физики. В США идею обосновал Энрику Ферми, в СССР изысканиями занимался Александр Лейпунский. Если не замедлять нейтроны, как, например, в водоводяных или графитовых реакторах, а оставлять их быстрыми, то кроме поддержания самой цепной реакции рождается лишний нейтрон. Его можно использовать для превращения урана-238 в новый искусственный элемент – плутоний-239, который представляет собой такой же делящийся полезный ядерный материал, как и уран-235. Плутоний может быть использован в качестве топлива для любых других реакторов. В 50-х годах прошлого века физикой быстрых нейтронов в целях гражданской энергетики занимались США, Франция, Великобритания и СССР. Уже тогда было понимание, что запасы урана не бесконечны. Появились экспериментальные установки малой мощности. Но решительный шаг создать на основе реактора на быстрых нейтронах энергоблок сделали только советские атомщики. Стояла задача отработки э, технологии натриевой быстрых реакторов в промышленном масштабе. Был э, разработан и создан и пущен в 1973 году реактор БН-350. Затем задача опытно-промышленного реактора БН-600, который был пущен в 1980 году. И далее для решения задач замыкания э, ядерного топливного цикла был создан реактор БН-800, который уже пять лет работает и в августе как раз исполнилось вот эти вот пять лет его, ну как мы считаем успешная работа. Зал отделен дверью весом в несколько тонн, но сюда можно совершенно спокойно зайти. Радиационный фон даже ниже, чем в Москве. Знаменитая ромашка, верхняя палуба реакторной установки. Под ногами 600 мегаватт мощи, но никакой наведенной радиации. Такова физика технологии. За пределы корпуса ни один нейтрон не вырывается. Уже 41 год установка дает электричество в сеть. Проектный срок службы у этого реактора был 30 лет. В 2010 году он заканчивался. И вставал вопрос, что с этим реактором будет дальше. Все конструкторские решения были выполнены с очень большой долей консерватизма. И те запасы, которые были заложены конструкторами, они позволили продлить нам срок эксплуатации реактора еще на 15 лет. Необходимо было выполнить очень много модернизаций, чтобы привести блок уже к современным требованиям нормативных документов. Мы это сделали и в итоге получили лицензию до 2025 года». Работы по подтверждению ресурсных характеристик оборудования идут и сейчас. В первую очередь это касается незаменяемых компонентов установки, например, самого корпуса реактора. Исследования показывают, срок эксплуатации БН-600 можно продлить еще на 15 лет, тогда установка прослужит в общей сложности 60. Практически весь объем корпуса реактора БН заполнен жидким натрием. Примерно вот до этого уровня. Вообще есть несколько видов теплоносителей, которые удовлетворяют по ядерно-химическим свойствам и подходят для реакторов на быстрых нейтронах. Это ртуть, свинец, натрий и сплав висмутолова. Но самой востребованной оказалась именно натриевая технология. Выбор теплоносителя подтверждался экспериментальными работами. Сооружались свинцово-висмутовые, стендер, тутные, газовые. Но натрий оказался самым дружелюбным по отношению к материалам оборудования, находящегося внутри реакторной зоны. Натрий обладает очень хорошими теплофизическими свойствами, лучше других конкурентных теплоносителей. Также он обладает довольно низкой температурой плавления, то есть его поддерживают в жидком состоянии, довольно легко. Также у него довольно высокая температура испарения, коррозионная активность у него очень минимальна для наших материалов. 600, кроме своих прямых функций давать электричество в сеть, все эти годы был еще и опытной площадкой. Чтобы обеспечить замкнутый ядерный топливный цикл, ученые начали разрабатывать новые виды топлива. МОКС – это смесь оксидов урана и плутония. СНУП – смешанная нитрид уран плутониевая Оба создавались на основе переработки топлива, отработавшего на реакторах ВВР. И оба испытывались именно здесь, под ромашкой. Не теряя своих экономических показателей, этот уникальный реактор позволяет производить вот такие эксперименты, такие испытания. То есть, и эти испытания никак не, не влияют на надежность, на время работы, на топливные компании. То есть это все происходит в режиме штатной эксплуатации энергоблока». Результаты всех экспериментов оказались впечатляющими. Топливо ведет себя прекрасно. И показатели энергоемкости очень высокие. СНУП предназначен для нового реактора на быстрых нейтронах со свинцовым теплоносителем. брест 300 строят в Северске. На частичной загрузке МОКСом уже несколько компаний работает БН-800. Сейчас блок остановлен на плановое обслуживание. По завершению его загрузят оксидом урана и плутония на 60%. Все зависит от количества микрокомпаний. То есть Блок работает э, без остановок 155 суток, это одна микрокомпания. А топливо находится вот в активной зоне, в реакторе, 3 микрокомпании, То есть это получается 365 суток. Через 365 суток мы всю активную зону практически меняем. По мере перегрузки мы будем загружать уже только полуфейное топливо. Между пусками БН-600 и БН-800 прошло 35 лет. Но именно эксплуатация большой промышленной установки дала возможность развитию натриевой технологии и сохранила пул необходимых специалистов. Несмотря на общую идею, реакторы разные. БН-800 мощнее, но легче. Есть такой параметр – удельный вес на мегаватт мощности. Для БН-600 – это порядка 13 тонн на мегаватт. Для БН-800 – меньше десяти И системы безопасности в новом поколении были усилены в несколько раз. Реактор на быстрых нейтронах сконструирован таким образом, что даже при самом неблагоприятном сценарии, вроде Фукусимского, у операторов БН-800 будет достаточный запас времени для принятия решения. В трубопровод каждой петли встроен специальный воздушный теплообменный аппарат, который позволяет расхолаживать реактор при естественной циркуляции натрия. Вообще реактор на быстрых нейтронах защищает сам себя. В этих установках натрий никогда не застывает, то есть температура будет поддерживаться в районе 230-250 градусов. У него очень компактная активная зона и стабильное поле энерговыделения. Реактор легко управляемый. Если появится неконтролируемое увеличение мощности, то обратные связи при активности пытаются его заглушить. Одна из программ, которую мы выполняли несколько. Раз, то есть на нулевом уровне мощности 5%, 15%, 35%, 50%. Она, по сути дела, копировала фукусимские события. Но это была программа созданно-подготовленная. Она же писалась до фукусимы. Для этой установки электричество для расколаживания не требуется. Установка может расколадить сама себя в режиме естественной циркуляции. При этом скорость расколаживания где-то будет превышать даже 20 градусов в час. То есть за нас работают законы физики. И пока не существует. Эта установка будет безопасна лет эксплуатации БН-600 и 5 лет работы БН-800 показали. Мощные реакторы на быстрых нейтронах при необходимости могут стать серийными. Нареканий на действующие установки нет. Блок с мощностью 1200 мегаватт. Это новая ступень эволюции технологии. Процесс совершенствования бесконечен по сути дела. То есть БН-800, БН-600 сейчас настолько отработал натриевую технологию, что из года в год экономическая составляющая становится все лучше лучше и лучше. По сути дела такой же процесс идет и на BN-800. То есть никто не ставит себе задачу сразу новую установку разогнать на максимальную мощность. Все равно где-то держимся на уровнях мощности пониже и смотрим, где какие резервы они есть. Но такие, но так, чтобы это было безопасно в целом и для оборудования, и для окружающих. Вероятность аварии с расплавлением активной зоны, когда задействованы все эти системы безопасности, составляет один случай на 100 тысяч лет. Тем не менее, на новых станциях теперь стоят еще и ловушки расплава. В случае аварии топливо просто стечет в жаропрочный тигель, емкость с двойным корпусом. Обычно дверь резервного пульта управления опломбирована, и прежде чем ее открыть, сменный инженер должен позвонить на блочный пункт управления и предупредить операторов, ведь как только дверь откроется, у них там сработает сигнализация. На резервный пульт выведены все основные системы управления, но его главная задача – это остановка реактора. За все время эксплуатации промышленных установок на быстрых нейтронах дверь на резервный пульт открывали только во время плановых учений. Специалисты видят смысл в дальнейшем развитии технологии не только с точки зрения ее доказанной безопасности и возможности тиражирования. В первую очередь они исходят из приближающихся проблем с добычей урана и ежегодно увеличивающимся объемом отработавшего топлива. И БН в этом контексте самое важное звено в цепочке замкнутого. Ядерного топливного цикла.